Недержание мочи должно диагностироваться двумя врачами. Это гинекологом и урологом. То есть при возникновении жалоб на неудерживание мочи пациентка должна обратиться к урологу сначала. И он смотрит, делается, выполняются анализы. Если там моча хорошая, если нет никаких проблем с уретрой, то есть если урологический фактор исключается, то пациентка приходит к гинекологу. На осмотре у гинеколога, как правило, мы диагностируем зияние уретры, то есть уретра открытый рот, и передняя стенка влагалища, она пролобирует, то есть она опускается прямо в половую щель. И в результате этого дно мочевого пузыря утягивается тоже за собой, и при любом прыжке, при любом там, кашле, при каком-то там воздействии на переднюю брюшную стенку, у нее происходит неудерживание мочи. В этой ситуации, вот, после того, когда уролог исключил свою патологию, да, то это единственный метод лечения, который есть – это хирургический. Сейчас очень модно и много говорили о петлях, которые устанавливаются, да, петля IMG, TOT, вот эти вот все. IMG – это компания, TOT – это, это, это Джонсон джонсон компания вот мы работали с этими петлями очень много вот но просто одна петля она не решит этой ситуации то есть нужна еще и передняя пластиковая То есть дно мочевого пузыря нужно вернуть в анатомическое положение поэтому единственным методом который при недержании мочи является это хирургическое лечение комбинированная петля и пластика либо пластики иногда достаточно просто пластики передней стенки